Бонжур amis! здравствуйте, друзья! Еще одно блюдо из рубрики «Быстрый и вкусный обед или ужин». Для начала замаринуем куриные ножки. Это очень вкусный и доступный маринад для этого типа мяса. Несколько ложек кетчупа, соуса чили и соевого соуса достаточно, чтобы мясо получилось вкусным, нежным и пикантным. Можно выдавить немного свежего чеснока или использовать сухой. И, конечно же, специи и приправы на ваш вкус. Полностью покрыть курятину этим маринадом и убрать настаиваться. А пока займемся гарниром. Очищенную картошку порезать на средние кубики и тоже замариновать. Для этих целей я использую сметану или майонез и кетчуп. Солю и приправляю по вкусу. Оставляю картошку в таком виде минут на 10. В форму для духовки подушкой идет нарезанный репчатый лук. На него укладываю замаринованную курицу, смазываю ее остатками маринада, а в промежутках выкладываю картошку. Первые 30 минут блюдо запекаю при температуре 200 градусов. Далее уменьшаю температуру до 170 градусов и еще 30 минут. Накрыть блюдо листом фольги при необходимости. Получается ну очень вкусная печеная картошечка с мясом. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю, бон аппетит и абьянтул.